клуб DSR, совместно R и сегодня я тебе покажу как установить свою музыку для радио ГТА Сандрес ну что, поехали! итак, для начала нужно эту музыку найти я ее уже нашел, вот она музыка должна быть обязательно в формате mp3 в общем то теперь можно зайти в документы gta sounddress user files user tracks и перетащить всю музыку в эту папку отлично теперь можно зайти в группу Отлично, я в игре. Теперь нужно зайти в настройки, настройки звука, свое радио. Здесь режим радио нужно поставить по порядку, автосканирование включить и нажать кнопку начать сканирование. Идет сканирование, подождите. Отлично, сканирование закончилось. Нажимаем «За». И мы можем сейчас Загружаем игру. Осталось только найти какую-нибудь машину. Ну, у меня в гараже уже есть машина. Поэтому я выберу на ее. Так, сажусь в машину. Отлично, можно слышать, что э, звук, в общем-то, есть. Ну и чтобы было хорошо слышно, без, всяких, без всякого томаха, я поставлю звук потише. Потому что у меня включена запись динамика. Но мне же самому тоже надо проверять там В общем-то, на этом все. Okay, надеюсь тебе это видео понравилось. Если так, то не забудь поставить лайк и подписаться на канал. В общем-то, спасибо за просмотр. Bye bye, сэр.